Сура ан 78-я сура. Великая весть. Сура ан-наба. Номер суры 78. Количество аятов 40. Аудзу меня миня раджим Бисмилляхи р рахим О чем они расспрашивают друг друга? О Великой вести. Относительно которой они расходятся во мнениях, но нет, вскоре они узнают. И еще раз нет, вскоре они узнают. Разве не устроили мы землю ложем, а горы опорами? И мы создали вас парами, и мы сделали ваш сон отдыхом, и мы сделали ночь одеянием, покровом. И мы сделали день временем активной жизни. И мы воздвигли над вами семь твердынь. И мы установили пылающий светильник. И мы низвели из выживающих облаков обильно льющуюся порывами воду. Для того, чтобы мы взрастили ею зерна и растения, и густые сады, Поистине, день разделения назначен на определенное время. День, в который подуют в рог, и вы придете толпами, и раскроются небеса, и станут вратами, и будут приведены в движение горы, и станут они маревом. Поистине, геенна является засадой. Для приступающих границы. Местом возврата они прибудут в ней долгие годы, и они не вкусят там ни прохлады, ни питья, кроме кипятка и морозного гноя. Это воздаяние соразмерное совершенным ими грехам. Поистине они не надеялись на расчет, и они отрицали наши знамения полным отрицанием. И каждую вещь мы сосчитали и записали. «Вкусите же! Мы не добавим вам ничего, кроме наказания!» Поистине, остерегавшийся наказание Аллаха ждет успех. Райские сады и виноградники, и полногрудые девы-ровесницы, и полные кубки. Не услышат они там ни пустословия, ни обвинения во лжи. Это станет воздаянием от твоего Господа и даром достаточным. Господа небес, земли и того, что между ними, милостивого. Они, творение в, в день суда, не получат от него права говорить по своему желанию. В тот день, когда дух, ангел Джибриль и остальные ангелы выстроятся рядами, не будет говорить «никто» за исключением лишь тех, кому дозволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто желает, найдет способ вернуться к своему Господу. Поистине, мы предостерегли вас от близкого наказания в тот день, когда человек увидит, что уготовили его руки, и скажет неверующий, «О, если бы я был прахом!» Субханакаллаху мауби хамдик! Ашхаду а ла илла анта! Астагфирука! Ваатубу илейка!